Здравствуйте, в эфире программа «Финальный свисток», и сегодня в студии я, ведущий Дмитрий Карпов и эксперт в нашей студии Дмитрий Шадрин. Дима, привет. Привет. Как дела? спасибо. Всем привет, всем привет, всем привет. А, Дима, сезон завершился буквально только что, и ты был комментатором на этом турнире, то есть знаешь, как, как складывалась история противостояния. А, расскажи, чем тебе запомнился сезон, и запомнился ли он у тебя вообще? А, ну, честно говоря, сезон я уже забыл, потому что он закончился, да, и скоро начинаются уже новые турниры в нашем городе, везде. Но чем он запомнился? Запомнился чемпионами, которые выиграли абсолютно все матчи. И вообще, все каждый и каждый первый матч они выиграли и стали чемпионами. Запомнились турнир аутсайдерами, которые проиграли все матчи и выиграли там только парочку. И, ну и результативность. Тут был такой футбол, что команды забивали и пропускали по 100 мечей. Такого вы в, в большом футболе не увидите. Это да, это точно. Дима, в этом сезоне целых две команды забили больше 100 мечей на турнире. Да. То есть с чем ты это можешь связать? И неужто разница команд настолько велика? Ну, во-первых, формат мини-футбола, то он позволяет футболистам достаточно просто доходить до ворот соперника и забивать мячи практически в каждой атаке, если это получается. Во-вторых, да, уровень команд у нас. Есть команды с футболистами, которые играли или играют на полупрофессиональном уровне, скажем, а есть команды, где ребята 18-20 лет просто собрались поиграть в футбол по вечерам, и они... Знают, как отдавать пас, знают, как бить по воротам, но как именно играть в футбол они особо не знают. Поэтому такие команды и давали другим командам, сильным, забивать по 10 мячей в каждом матче. И у нас получились результативные матчи. и Есть в турнире команды, да, которые забили больше 100 мечей. Есть команды, которые пропустили больше 100 мечей. Ты сказал то, что очень... есть команды с очень молодым составом, то есть разница, наверное, еще в физическом плане да, и была То есть там были очень такие взрослые иностранные команды, например, египтяне, sí. ты помнишь, да? Были mm -hmm. такие, которые, ну, такие яростные капец Да, <с> да <Kathy> <mm> <a movie> <RPG> <IB> <colorful> <Charlotely> и, и они играли против 16-летних, 15-летних подростков Ну, 15-летних, наверное, не было, но... 16, ну, то, что молодые парни были, да, которые приходили играть и, может быть, даже боялись играть в каких-то матчах, может быть, просто не знали, как играть. Они видели соперников, они видели, может быть, тех же арабов или азиатцев. У нас много разных национальных, разнонациональных команд было в этом турнире. И, Есть может и смешанные пугали. национальные. Есть и смешанные, да, команды. вот Ну, то там и психологические факторы, и физические, в том числе... Физ-подготовка. Кто-то на физру ходил перед этим турниром, а кто-то не ходил на физру перед этим турниром. и а поэтому... ты ходил на физру? Я ходил на физру, и я ходил на русский язык, поэтому я комментировал матчи. Ну и поэтому, разница среди команд была большая, да, в некоторых местах, в некоторых случаях. Дима, когда я смотрел игры вживую, то заметил, как судьи мало свистят на мелкие нарушения, такие как наступ на ногу. Там подкаты, хотя они запрещены, да? А, как считаешь, в этом сезоне а, судьи хорошо комментировали? Не комментировали? А, Продолжай. Смотрите. Судили матчи. Комментировали-то, понятно, хорошо. А, как судили? Или им не хватало профессионализма в каких-то моментах? А, ну, честно говоря, чем было ближе к сезону, тем я больше разочаровывался вообще в нашем турнире. И в уровне игры команд, и, может быть, даже в уровне судейства. Потому что... Две команды больше стамичей забили. Ну, две команды забили больше стамичей, а пять команд не могли по этому мячу иногда попасть. Вот, во-первых. Во-вторых, ну, я стоял рядом с полем всегда, когда комментировал матчи, и тоже видел некоторые моменты. Думаю, ну здесь нарушение, или, ну здесь ничего не было. Ну здесь аут вот в пользу этих, а судьи делали по-другому. И я такой, ну ладно. Плюс у нас судьи в этом турнире были два основных, их всего было три, трое, по-моему, за весь турнир, а двое было основных. То есть в каждом матче были одни и те же судьи, они судили одни и те же команды, может быть, там было что-то как-то между собойчики, между судьями и командами. У нас были удаления игроков. за ротарей прос... Ну, <свят> да, у нас, у нас очень много удаляли в вратарей, да, но это правило мини-футбола. А еще у нас было много удалений игроков за разговоры с судьей, именно за высказывание в сторону судьи. Поэтому вот тут удаления были. А насчет фоллов, мелких и немелких... Но все-таки наступ на ногу это травмоопасно. — Ну, наверное. — не пресекать такие моменты — это, ну, все же, чревато чем-то будет. — Ну, может быть, да, но... Наверное, судьи считали, что в тех ситуациях было более-менее все нормально и играбельно. Плюс, опять-таки, тут у нас мини-футбол, и мини-футбол манежный. И игроки играли в специальной обуви без шипов, называется шиповки. Сороконожки. Ну, сороконожки, а официально шиповки. Я тоже их всегда называю сорокножками, но официально говорят, они шиповками называются, но они без шипов. Хм, а бутсы тогда у нас без бут? <laughs> ну ладно. Но а бутсы-то они что же резиновые, только <laughs> подлиней. Ну и, видимо, судьи давали играть. И подкаты здесь разрешали, что да, когда мы видели подкат в какой-нибудь игре, все игроки кричат «Нельзя подкат! Нельзя!» ну, да, А да. судья говорит подкат можно играть в футбол, лежа можно играть в футбол, так что... Но, но тут... в некоторых моментах на подкат они свисели. Ну вот. То есть ну, какой-то как единой так. трактовки не было. Наверное, да. Наверное, не было единой трактовки. Плюс, хоть у нас и было двое судей, но один мог судить так, другой мог судить по-другому в одинаковых моментах. ну на самом деле, я думаю, что это в каждом турнире, в любом формате и в профессиональном футболе такое тоже встречается. Дима, так, о головах поговорили, о судействе тоже. Давайте теперь поговорим немножко об аутсайдерах. И, конечно же, дно таблицы на дне таблицы приколы свое внимание ТМНТ. Да. У них худшая разница по забитым мячам, минус 71. Они больше всех пропустили, забили почти меньше всех, они, по-моему, предпоследним по этому показателю, да, и проиграли больше всех матчей. Но они все равно находятся на предпоследнем месте. Они проиграли больше всех матчей. На 14 из 16 вообще-то. Давай, 16 команды не будем брать, они снялись. 14 место у Тименти, они проиграли больше всех матчей. Разница мечей хуже, но на 15 месте еще какая-то команда есть. Торпеды кажется, да? да Как так получилось, что у Тименти выше торпеды хотя показатели хуже? Ну это обычная математика, у Тименти три победы. А за победой дается 3 очка, то есть у них 9 очков. А у торпеды 2 победы и 2 ничьи. За ничьи дают 1 очко, то есть там 6 плюс 2, 8 очков получилось. Вот это обычная математика, в футболе такое бывает, да. И поэтому TMNT 14. Дима, по твоему мнению, TMNT будет уступать в следующем сезоне? Если да, то будут ли они конкурентоспособны? Но в следующий сезон именно этого турнира в формате 5 на 5 команда TMNT вряд ли пойдет, потому что их не сильно устраивает формат 5 на 5, это худший формат в истории футбола То есть вообще, есть -то от их команды? Который, ну да, <со... <со...> рассказали мне пару интересных навосей. Есть связи, да? <со>... Да, есть связи, есть контакты, очень близкие люди. Там, но а в новый сезон в другие турниры, в более футбольные, там где надо больше игроков. Например, 7 на 7, 8 на 8, 11 на 11. Эти команды пойдут. Я слышал, что они усиляются новыми, новыми игроками. И... Но я, будет конкретно, я, конкретно. Дум, я думаю, что да. Я думаю, что... То есть придет усиление, и будут они уже бороться за более высокие ну места. Усили... И на самом деле, по ходу этого сезона было видно, как команда становится не то чтобы лучше, а даже... Команда правильнее начинает играть в футбол или взаимодействовать между собой. Я думаю, что 5 на 5, может быть, им тяжело и им это не нравится, но, конечно, но в других турнирах, в других турнирах я думаю, они справятся получше, да. Но да. я думаю, будущее у них есть, но я слышал с другим названием, почему слышал, они каждый сезон другое название придумывают. Да, да, это у, у них было, кажется, жесткий поцик вообще. Ну, у них было жесткий поцик. В честь одного сериала интернета. кстати. Мы, конечно же, желаем... Team NT вернуться в, в следующем сезоне и забить как можно больше голов, пропустить как меньше голов и выиграть как можно больше матчей. Дима, фантастическое <laughs> конечно, пожелание. фантастика, но мы... В футболе бывают чудеса, ты вспомнил Лестер. Лестер, Лестер да, красавцы. Вот. А теперь давай... Кто это? <laughs> Поговори... Перейдем к самому сладкому, поговорим о лидерах. Лидерами Давайте. тогда чемпионата стали... АДК Аудио, не тогда, мы а сейчас стали АДК Аудио, вторыми стали НКС консалт. И недавно, да. вот прям, на позапрошлой неделе, они играли между собой матч. и как да. бы, Тогда АДК Аудио выиграли 7-3. И как говорили, это был матч за 6, за 6 очков. И как раз отрыв в чемпионате между ними стал шесть очков. Этого, Что да. скажешь по лидерам в этом сезоне? Ну, АДК Аудио это как раз та команда, которая прошлась по всем. Пешком, но при этом с одними победами. Они выиграли каждый матч, выигрывали с большой разницей мечей. Больше 100 мячей, разница у них 106, кажется, плюс. Возможно, это да. Или 111. И, и вот они стали чемпионами спокойно вообще. И я сейчас уже знаю, информация мне есть, что они поедут на чемпионат России или на Кубок России, что-то такое в Сочи, и там будут представлять Пермский край. Вот настолько сильная команда, что она будет нас представлять на России. Поэтому неудивительно, что они стали чемпионами, на самом деле. НКС, консалт были близки к тому, чтобы тоже побороться за чемпионство, но им нужно было обыграть АДК, АДК они обыграть не смогли, и они, ну, взяли заслуженное второе место. Вполне тоже все четко отыграли. Да, и Не хватило только буквально -то. немножко. Да. А ты сказал, что получается ДК Аудио едет на чемпионат России, да? От Пермского края, то есть получается они официально признаны лучшей любительской командой э, нашего края ДК Аудио, раз они едут представлять единственный из нашего края Она, ну, Они получат самые да. сильные в крае? Ну да, да, там в составе этой команды, это такая же на самом деле любительская команда, как и те, те же TMNT или НКС, но в ее составе есть полупрофессиональные футболисты, то есть, ну, да, это странно звучит. Это когда-то занимались, наверное, в... Это в... Странно... Амкара, да? Это странно звучит, да, там воспитанники Амкара или других пермских футбольных организаций, так скажем. Ну, его... ну, ну <laughs> да, да, КТАН, ФРЭВЕР. И вот эти футболисты сильные, серьезные поехали играть в футбол на Россию. Там будут, наверное, брать чемпионства тоже какие-нибудь. А, Дима. Всего двух очков не хватило до третьего места команде Янгиобот, которая состоит, да. по-моему, из, из игроков из Туркменистана, Узбекистана Узбекистана. Да. да. И недавно они играли с командой НКС Консал, которая уже, как мы сказали, заняла второе место, и после первого тайма Янгиобот вел 3... 4-0 5-0 5-0, 5-0, да. но во втором тайме пропустили 6 мячей и проиграли 5-6, НКС консал. Да. Как ты считаешь, это поражение, ты же комментировал эту игру, это поражение да. могло как-то сказаться на их дальнейшей мотивации вообще? Ой, ну с мотивацией у команды Янги Абот вообще было тяжело, они иногда приходили на матчи против слабых соперников вчетвером, а на воротах у них стоял болельщик. Такие правила, такой регламент у нас в турнире, да, все разрешают. Так вот, и они теряли очки в матче против аутсайдеров, сыграли 6-6 с командой под названием Пицдейта, которая за сезон набрала чуточку больше очков, чем TMNT, например. С теми же TMNT, Ян чуть не проиграли, чуть не сыграли в ничью, но вырвали да, победу там, ладно, игра. да. Ну, поэтому они не смогли побороться за медали, а может быть даже и чемпионство было у них в руках в какой-то момент, но сами его отдали. Как ты считаешь, АДК Аудио сможет в следующем сезоне защитить свой титул или у нас будет новый чемпион? Ну, так как у нас турнир любительский, это зависит от того, пойдет эта команда в новый сезон или нет, потому что в следующем сезоне это будет Через полгода, практически, также зимой. Просто может не прийти команда ADK Audio, и тогда у нас чемпион будет какой-то другой. Может не прийти команда НКС, может не прийти команда TMNT, может прийти команда какая-нибудь зеленый светофор, и команда зеленый светофор станет чемпионом. Ну и вот такой любительский футбол у нас в городе. И. собственно. аудио ну, по силам выиграть, но очень Если нет. они придут. Они могут прийти под другим названием, но, допустим, тем же составом или примерно тем же составом и снова станут чемпионами. А, они могут прийти, объединиться с командой TMNT, назваться «Супер Пупер Класс». И станут чемпионами. Название будет другое, но игроки все равно будут. Но не пропустят больше всех мячей, проиграют больше всех матчей, но займут первое место. Потому да. что это парадоксальный чемпиона. Не забываем. Дима, спасибо, что пришел. Спасибо за твои ответы. Классно, спасибо, что позвали. Пожалуйста. Зачем я это сказал? С вами была программа Финальный систок Я ведущий Дмитрий Карпов и эксперт Дмитрий Шадрин.